Всем привет! 25 мая. Идем на котечную. Погода поменялась. С утра немножко моросяйка. Дождяйка. Ну ничего. Думаю, прорвемся. Вот. Так, свежо сразу встало хорошо. В доме тепло. Морка и жарко. Воды немножко добавило. Ну ничего. Лес повалили. Ой. Ой. Ой. Карповская пройдена. Попали в Федосовскую. Какая она была на солнышке и какая она в пасухную погоду. Разный, разный. Это не медведь, это Костя. Я форсунки чистил. Да, постоянно забиваются. И это он еще не курит. Тебе удилище не будет мешать? Ты верится? Если натянется опять, значит, она здесь еще сидит. Она уже заливать из Сказали доску взять, я взял. Да? Сказали взять доску, я взял доску. это тапочки. Мы сейчас посмотрим здесь. Поменяемости надо. Нет? Дальше пойдем. Поменяем там, где надо. И, по, и тоже по, половим нож. О, видишь какой -то. живой И что, больше-то ничего не было, да? Одна щука, все. Она будет съедена вместе с сорогой Вот сварили, что поймали, ничего не поймали. Ничего не сварили. Несколько окушков, сороженки и щуп но Ну на что бог послал. Нормально. Вот этого года. Это стеновое. Завезли сюда лодку. Вещи. Завтра это самое. Сюда ребята переезжают. Сегодня хорошо, как будет завтра. Вот они, ребята. Наши все, Всем нравится. Всем все хорошо. Что будет завтра? What mm -hmm. do